Всем здорова, с вами Гидра94, и сегодня с нас реакция на Джохана. Пока Мармок у нас в отпуске, после выпуска по Counter-Strike, давайте посмотрим Джохана. Так, и погнали. Не плетит ВАК, ПАПК, Ян Янблад и Кайзго. Меня бы забанили, что это такое интересное. Потенциально, да. Мы следили бы тебя и Полину, и насадили бы вас на эти стропоны, которые там вы привезли. Полина. Игорь говорит, что у нас найдут и насадят на стропон. Еще раз. Еще раз. Еще раз, да. То есть, ты не хочешь домой, дома, я понял. Я не знаю, куда я хочу, я вообще ничего не понимаю. Я просто поехал вперед. Надо на сосновку вас ехать. Сейчас значит. Направо сейчас квасть, и карибанная. Яка, яка, ребаная, Вот. Нормально. Нормально. Да, нет, нет, С не восьмого не пути по восьмомовскому времени. Река. Я клянусь богом. Я клянусь всем, чем Вась. Я клянусь. Я не надеялся. Я не посмотрел на карту. Я отвечаю, Я там подумал что хорошо, что я не посмотрел на карту и не упал в воду. И ты тоже прямо прилетел вон. Это минутная слабость. Всё, что ты сократил, это свою жизнь. Вась, слева дача. Справа. Ш что справа? А за машиной. Я знаю. Ты что, здесь лопать собрался, что ли? Ну, придется, что делать. Ты ж сократил путь. А вот тут уже все нормально. В разные стороны разбежались. с идем. Пожалуйста, пускай этот дом будет сочный, а? Пожалуйста. Бутылка и болевые. Болеуталяющий. Все вместе, бутылка более От Отпахливее, да. Я трачу бесценные анаболики на тебя. Жри анаболики, ты вообще понимаешь, что на мосту опасно сейчас? Как ты собираешься ехать? Я еще не понимаю. У нас выбора нету. Там типа зона сузилась? Я просто в паб играл ещё не... Не-не-не-не-не, Вася, я лучше на себя возьму ответственность, я выживу. Ты всех нас А ты нет, что ли, типа? больно становится. Очень. Я выживу. Ну ты всех убьешь, а я выживу, если буду везти. А только можешь, ты. Да хорошо, хорошо, на... Что? Что ты сказал? Что? Повинимые мои слова. Не надо. Чего? Я, я, я, я не понял, про что? Не же? хочу откидываться. Не хочу. Я с тобой стал. Я буду монсить. Держи равнее, я буду отстреливаться. Да, да, да. Ищем, бливануть. Да, да, да, да. Ты что Человек. Возьми, бливануть. Я понимаю, блядь. Блядь, блядь, да что? Ты пиздоу, йо-бо. Выкинула его. Ищей пострелили. Я же сказал, что я уже вот сдохнет. Я тоже умираю. Бля... Я отправляю Это карман дают простые взрывы. Ну, Ульттенштейн, Йонг Блад. Неплохая игра, очень даже интересная. Если вы хотите найти множество способов, как можно умерть ведь... Аж клоп надо играть. Как, например, вывоивать? Да, да. Тоби ПС, да. Вот так вот... Знаешь, что я буду делать? Я буду дроволеком ему в лицо стрелять. А как ты, как ты, как ты это сделал? Как вот ты ножиком бил? Вот так, просто взял быстрее. выстрелил. Дай чуть -чуть разобраться, дай чуть-чуть. Тут люди, тут эти нацисты в шлемах. Как шлолаф, дат. Что... Лучше бы ты на месте стоял, долбая. Гранату, короче, его нахуй. Шиль, нахуй. Гранаты кидай. Пошла. <свят> да <свят> что они <-то> так <свят> откатывают через текстуры? <свят> <свят> смерть, блядь. Он, Ой, короче, я он отпрыгнул от твоей гранаты, упал вот сюда, и его прямо в жопу в полете топор. В он, блядь, он? 440, о, идеально. Артем, просто посмотри на него. Просто посмотри Покажи на него. Покажи своего малыша. Фу, у парик, него пиздец, а колопатый. У него пиздец, сколько рома ну, сейчас. Просто пиздец. Заблудился, блядь, падай. Просто сжег а, его, бля, с одним выстрелом. Побудал топором. А. Добря а я. О, как высоко надо брать. что -то надо открыть новый О, уровень. Я... А это кто, простите? Полустите, пожалуйста. Уйдите, пожалуйста. Ой, Ебать, пожалуйста. я его разобрал на Лего просто жесть. Как, инструкторный мальчик Посмотри, Ла -ла -ла -ла. что от него осталось. Убаднял ну, такой... мясо. Че... Чем-то похоже на рагу из нашей школьной столовой. Привет. Что? Что? Так вот, ходишь, а вот ты, он сказал делать школьной столовой. Не знаю. заглюкал, наверное. Почему ты заходишь, блядь? Ты попал под серьезное дерьмо. Это ты попал под серьезное дерьмо, под чем ты, долбоёб, блядь, что Да, а чё его так? Да, прям тачка-то, Я чё смотрел на бота этого, который там завис, а он там, оказывается, ещё и конопат из Пожалуйста, отойди, я попросил бы вас просто отстать от меня. Во-первых, я понимаю, почему ты умер, но я не понимаю, почему ты, сука, умер, я тебе в руку попал, дебил. Делай подкат. Да и такой, что почему он стоит? Почему он так стоит? Почему они зависают? Почему он на месте стоит? Галантный кавалер, как вот тебя приглашал, а ты отказался, Эй, эй, алло, ау! Ау! Я приглашаю вас на Там собака, там собака, там собака. А я бессмертный, я безсмерный, я бесмертный! Оо! Почему они так умирают? Странно здесь, что происходит? Что это за. Спасибо, я не Либо испаряются, либо зависают. Скажи <связывая> мне, что как это? Он... Артем, что тут происходит? Почему не все галанты приглашают? Давай, я сядем, концов, ты с тем. Ай, лай, лай, Во-первых, ты убил. Во-первых, ты разъебал моего кавалера, а во-вторых, далбоем. За что мне теперь его держать, блядь? Друзья, вкачал топоры теперь они по идее ультра сильно Я должен пойти даже самого здорового просто ваншотать в голову или даже не в голову mm, Я найду самого жирного, ты подготовь топорик Я вижу жирного, ой, я пошел к нему нахуй блядь. Стоишь, пидор? Он не умер Он не умер Еще разок, еще разок Тихо Дебил Короче, блять, он плохо кинул, он плохо прыгнул. Все, О, все разрубы там, дружбы, там все летел, да? Вовремя. Что? Сейчас их перебил, так потом last, уже все взорвалось. Лонг, минус семьдесят пять. Так, ты сделал контрустрейк. Сол, неприятно. Убил, убил. Ты, конечно, а? Цата, а то My English so perfect, like Yo, My English is very bad. <laughs> я Я долго думал, что сказать, просто первое, что в голову пришло А? Почему? Потому что твой английский далеко не... Я Хорошо. Лонг Ой, я заебу нахуй oh, Красавчик, pues красавчик, боже, как я люблю <mound> вот ну, эти твои штучки. Ну я-моё, Вася, троих убил. А ты но, ну но, троих, по крайней мере, убил. Твоих? Твоих. За раз. Троих? Зараз. Троих. Я прям понял этот момент, когда я чекал, скольких я убил, блядь. Ну и напоследок на сладкое то, за что мне, скорее всего, скоро прилетит Вагба. Где Данилни? Сайту прям. Сайту. Ебать! А ебать прострел? Ч ⁇ Что?! Попал, сразу по что?! это бам, это бам, О! чувак. О! <свечный> Ну, в общем, как-то вот так. Огромное спасибо тем людям, которые все-таки зашли в нашу группу музыкальную и оценили нашу песню. Это было очень круто, очень приятно, огромное количество положительных отзывов. Есть и отрицательные, но в целом все пиздато. А если конкретно ты сейчас такой слушаешь и думаешь, что за группа, что за музыка, так вот ты многое упустил. Тебе стоит зайти в описание, найти группу нашу музыкальную, перейти в ней и послушать последнюю песню. Я тебя уверяю, она тебе должна понравиться, а если нет, значит... знаешь нет. Придумай что-нибудь. Скажи просто на наконец. И все? Ну ладно. Ну, выпуск у зашел. Вот реально, баги тут тоже есть, как у Вот Какого фига вот боты эти противники в Фулштейне зависают в этой позе непонятной. Они падают просто на землю. И прострелы тоже. Вот почему не фиксит в, в Counter-Strike. <смех> Непонятно. <смех> а так, ну, прикольно. Про музыку не знаю, я еще не слушал. Ладно, если <смех> понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если закончить, <смех> не подписывайтесь. Пойти в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Джохана. И до следующего видео.